Сегодня погода чудесная. Погода чудесная. Погода чудесная. Красота, красота в небе. Ух, Сочка тянуть стал. Молодой вознячок. Ух, смотри, смотри, что делает, да? Молодцы, красавцы. Ножки стал рубать, ножки стал рубать. Молодой подтягивается больше, больше, выше, выше выше красивее только так надо только так красавцы мои ух сизы молодец а как бурагусь дает как тем тянет а куркается только А тянет царь без остановки Смотри, как тянет. Сейчас пойдет до них. перевернуться, перевернулся. Молодец. Красота. Красота. Только ради этого и можно держать их. Этих красавцев. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что за стол будет у этого парня? Ну-ка, тянет. Доставить. тоже. Уже лезет, а? Фух, смотри, что делает, а? Ааа, и сизы какой молодец. Сизы это, всем сизы, сизы. Ух, ха-ха. Ну, что стали делать, а? Смотри. У, какие столбы гоняет! Боятся, боятся! Боятся! А-а-а! Уважаю! А что вы вас как делаете столбы, а? Ну, что с вами делать, а? Молодцы! Вот это да! Вот это да! Девочки пусть освежит. Что делать стали уже? А? Что стали делать? Хорошо стали играть. молодцы посадочку покажите мне посадочку мне покажите посадочку вот это посадочка о посадочка какая это что такое? Это что за посадочка такая? А? Сказочная посадочка. Ух, как он бусинки стал делать, пахать. Суперски. Стала игра резкая. Да, ух, ух, те стали, а? Как дал, а? Вот он, он идет. Сапсан пришел. Теперь же лупит всех подряд, а? Ух, чуть не взял, чуть не взял. А? Это что за сволочь такая? А? А? Ой, ты слышишь? Что сапсан пришел. Сек гонять нельзя уже. Надо закрывать уже птичку. Пошел поднимать вверх. Ну вот, он. всех разогнал. Ага. Вот он подзабанул. Резанул одного все-таки. Сизу пошел вверх, зря, зря, зря. Спускайся. Но вот у соседа взял. У меня только перья порезал. У соседа взял.